Что тут стряслось? Эй! Кто это сделал? Кто-то на нас напал. Ирвин. Он сбежал. Это была подстава. Подстава? Что это? Данные по сделке. Я их слился с компьютера. Вы должны доставить их в штаб. Эй! Погоди, не спать на работе! Копать все впереди. Бедняга.